Сегодня мы проводим чемпионат Украины среди детей младшего возраста. Соревнования проходят в помещении 76-й школы Новобаварский район. В соревнованиях принимают участие Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Полтавская, Сульская, Черкасская и Харьковская область. Количество участников больше 150 человек. Соревнования преследуют цель отбора лучших спортсменов для участия в чемпионате мира, который состоится 22 августа в городе Киев. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в нашем регионе, соревнования переносились четыре раза. Вот, Наконец-таки мы смогли провести этот чемпионат. Подготовка спортсменов на уровне, количество участников соответствует. Мы готовимся к чемпионату мира. Очень приятно, что Харьков встречает детей со всей Украины для проведения очередного чемпионата Украины с том под дзюдзюцу. Хочется отметить, что уровень спортсменов растет с каждым годом, областные федерации развиваются, и это очень приятно. Поединки проходят на трех коврах в разных весовых и возрастных категориях с участием как мальчиков, так и девочек. В Украине спорт развивается достаточно быстро, достаточно качественно. Поэтому э, мировой уровень, к которому мы подходим, а скоро будет чемпионат мира с участием взрослых, а также с участием юниоров, я думаю, пройдет на достаточно высоком уровне. Украину представят довольно-таки немало спортсменов, и мы рассчитываем занять призовое место. Треба признать, что спортсмены показывают достаточно высокий уровень технической подготовки, хорошо работают областные областях средств, собралось много областей. Но мы побачимо зростання рівня кожен каждый год. После этих змагань мы идем на канікули, бо робота буде проводиться в літніх лагерях, тренувальні сборы проводятся на морі, в Карпатах. У нас планируется чемпионат света, который пройдет в Киеве. 19-22 серпня, до Дня независимости Украины. И уже с вересня начинается снова змагальний период, всеукраїнський, то есть Кубок Украины и всеукраинские змагання среди юнаків и молодых юнаків. Всем спортсменам и тренерам хочу пожелать гарних змагань, здоровья и зростання уровня их мастерности.